журналистике ведутся достаточно масштабные работы, там будут сформированы э, отдельные комнаты, которые, ну, лаборатории комнаты, значит, будет сделана э, достаточно большая аудитория передается под э, проведение э, шоу-программ, ток-шоу-программ э, со студентами и э, студенты сами будут готовить, значит, отдельные